Друзья, всем привет. Особенно большой привет моим подписчикам. Привет, друзья. Спасибо вам за поддержку, за ваши комментарии. Также для тех людей, кто первый раз на моем канале или первый раз смотрит мои видео, я хочу немного рассказать про свой канал. Здесь обсуждается мобильная тематика, в том числе про мою машину, Влада Веста. Про ее эксплуатацию, как проходит ее эксплуатация, какие-то нюансы, допустим, возникающие при этом и так далее в том роде. Также интересный случай с ремонтом авто. Сегодняшнее видео, кстати, вот, будет одно из таких видео. Очень был интересный ремонт. То есть мы просто меняли двигатель человеку, то есть контрактный двигатель он купил, ставили машину в машину. В итоге она у нас не завелась. Ну, завелась, здесь, наверное, поработала очень интересным решение проблем было, может, кому-то поможет. Также на моем канале обсуждается, ну, видео есть по сигнализации автомобильной, а, то есть также вот поломки, какие бывают, какие-то вот, нюансы, и способы их решения, которые я, допустим, лично сам нашел или где-то вот увидел. Вот, есть такая информация тоже. Ну, в последнее время у нас YouTube, сами знаете, как бы ненадежная такая платформа. Хочу, вот, я открыл себе страничку на Яндекс.Дзен. Кому интересно, вот, дальше, что будет на моем канале, прошу перейти вот по ссылке в описании. Также, можете залить туда свои старые видео, чтобы они там были. Ну, в общем, я буду не так долго об этом разговаривать, в принципе. Буду краток. Всем приятного просмотра. Всем всего хорошего. До встречи. Короче, парни, всем привет. Короче, у нас такое было дело интересное. В общем, машина, Nissan Сирена, c 26 кузов, 2012 год. Человеку поменяли двигатель. Ну, у него, короче, задрало шат... Этот самый коленвал, проще говоря. Он поменял движок, поставил контрактный. В общем, мы его собрали. А, Кое-как у нас завелся. 10 минут проработал и заглох. С тех пор любые попытки, чтобы его завести, ни к чему как бы не привели. Проще говоря, что только мы здесь не сделали, короче, и свечи перекидывали, и так далее, там подобное. Долго рассказывает. В общем, в чем, в чем было дело. Я до сих пор сам вот удивлен. В общем, вот штатная масса, вот она здесь крепится. Все с ней в порядке, ее, даже мы ее защищали, как бы, да. Здесь была плохая резьба, как бы, в штатном месте крепления. Я убрал ее вот э, креплению переключения передач тросика. В общем, что я сделал? Взял массу, получается, с блока двигателя и закинул ее вот сюда. Вот сюда закинул, вот она. И движок у нас завелся с полпинка, как должен заводиться. В общем, кому, если будет полезно видео, ставьте лайки и так далее, и тому подобное. Всем всего хорошего, пока.